Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент-Центр. Сегодня у нас в виде обзоре профессиональный набор инструмента, набор от компании Интертул, ЕТ-6056. Набор состоит из 56 предметов. Поставляется набор в черном кейсе, сверху вот такая вот упаковочная коробка идет. Важная информация на коробке, ну, это комплектация, а потом страна изготовление это сделано в Тайване, все наборы Интертул, которые идут. Красная трещотка, то есть не зеленый кейс, это изот... изотаживается в Тайване. Инструмент. Далее, хром сталь, материал затопления и два рабочих квадрата идет в комплекте. Начнем с трещоток. Трещотки здесь на 72 зуба, то есть мелкий шаг. Длина трещотки под квадрат 1,2 составляет 26 сантиметров и под квадрат составляет 1,4 составляет 14,5 сантиметров. Здесь, видите, полностью трещотка покрыта полипропиленом, то есть защитным слоем. Она идет прямая. Рукоятка комбинированная, черные вставки, это резина. Есть реверс, быстрый сброс головки и трещотки разборные. То есть, можно разобрать, смазать или обслужить внутри. Отверточная рукоятка. Ручка здесь также комбинированная, пластик, резина. Есть квадрат присоединительный, можно то есть использовать как отвертку с реверсом. Также можно подсоединять удлинитель, удлинять дополнительно. Данная тоточная рукоятка применяется или с головками под квадрат 1.4, или с битами. Биты здесь прессованные в головку идут. Удлинители под квадрат 1,2 на более два удлинителя 125 и 250 мм. И под квадрат 1,4 один удлинитель 75 мм. Также удлинитель 250 мм можно использовать как т образный вороток. Этот переходник также используется для перехода с 3 восьмых на 1 вторую. Это у кого есть дополнительное... Трещотка или вороток от 3 восьмых. Можете использовать головки из этого набора. Свечная головка 21 мм. Здесь свечная головка только одна. 16 мм в наборе нет, только 21 Внутри есть резиновая ставка для того, чтобы свеча не выпадала. Два кардана, 1 четвертая и одна вторая. Карданы здесь скреплены металлическими штифтами. Такими. Ну, втулки металлические, то есть они не разборные. Набор бит. Биты здесь спрессованные в головку. Общее количество 18 штук. Есть шестигранные, есть биты торкс, крестовые и биты шли шлицевые. Так, по головкам в наборе шестигранный профиль. Под квадрат 1,2 у нас здесь 13 штук и под квадрат 1,4 11 штук головок. Начнем с одной четвертой, самый маленький размер, здесь 4 мм, 6 граней. И самый большой размер под квадрат 1,4 мм, 13 мм головка, 6 граней. Под квадрат 1,2 мм, самая маленькая 10 и самая большая на 32 мм. Вес головки 32 мм, составляет 230 грамм, то есть тут такие головки увесистые. Они полностью покрыты вот таким вот, э, в общем, не блестящий слой, а глян, глянцевое покрытие полностью. Э, нету какой-то ребристой поверхности, как обычно делают половина, разделяет головку на две части, и тут какая-то ребристая поверхность, чтобы можно было крутить. Здесь они полностью идут глянцевые. Есть логотип InterTool на головке, на металле, хром-ванади, хром-ванадиевая сталь, и размер головки 32 мм. И набор ключей. Он такой г есть. По комплектации э, все э, визуально по инструменту. Инструмент профессиональный, поэтому все части очень хорошо изготовлены. Весь инструмент, то есть нету ни сколов, ни каких-то вмятин. Как видите, нанесено защитное покрытие глянцевое Кто-то в этом может увидеть минус, потому что остаются отпечатки пальцев. Но в этом есть и плюс, потому что инструмент, если вы запачкаете маслом, его очень легко вытереть, и у вас блестит и сияет. Кейс здесь полностью металлический, замки металлические в наборе, рукоятка также из металла. Единственная вот эта пластиковая часть внутри набора, в которой сам инструмент уже находится, есть, идет и из пластика. Теперь по самому кейсу. Кейс металлический. И на крышке на верхней есть полностью комплектация набора идет. Видите. По габаритам вес набора 5,6 кг. Высота 5 см. Ширина 45 см. И длина 19 см. Запирание на металлические замки. Ну, полностью из металла, конечно, это плюс. Кейс здесь черный. Черного цвета, тоже глянцевый. Спасибо, что смотрели наш видео -обзор, подписывайтесь на канал, ну и ставьте лайк, кому это видео помогло с выбором инструмента или понравилось. До свидания.